Ты меня, ты меня, ты меня сюда. Видишь, ты за меня наезжаешь. Я что а, оттуда, венок. Спинка болит, Игорь. А? Игорь, спинка болит? Нет же. Ой, Оля! Марина пошла к <соцентр> <соцентр>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 Давай! Спасибо, герой! Ты сам ушел! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай!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 Pien血. Да я курю за еду. Да. Давай, давай. И папа, ты Ну, что он, б... дай И давай. Давай, сюда. Иди, и сюда, дай лозину. -а. Иди, а ухудак, палку? Ухудак, да вон можно вывести вон с этой стороны, вот тут палочка как раз. А он? Да он не хочет, он играется в воде как минежка. Можно... Я... Руки не не ты не не не помой, у тебя он грязная все. Это да, сюда его. О, Куда? Ты куда на берег, бля? тут холодно я иду. Давай, пошли. Да. Давай. Я да, ногу нахуй, блядь. Давай. Что пасторни там ногу лежит. Давай, вот. Ну, да. Давай, вс. Почти, почти, Давай еще раз, разгон Астана. бери. Давай. Давай, давай, давай, потолкни ему, жопу. Жопу ему. Пладает, Пладает. Давай, давай. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Да along. ты его по земле так и вытащишь? Стоит, что мы карпос поймали? Он не вылазит сам. Ты надо будет его Ты что, ты там ходит, его уже отпустили Давай, помогай вытаскивать его. Огонь да вы помоги вытащить вон мальчика, что вы стоите, пацаны? Я его сюда не Ну помоги вытащить. Давай, давай, остановись на ноги, Катик. давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, только под него давай. Дай видишь, что он Я пытался его контролировать. Дай видишь, Асиль. Да вон у Настя там. Ну, у меня ничего нет. У нее есть. Улить А он хотел? Да, да, а она еще нападает. Иди вылазь, тогда покуришь. Смотри, не заплывает такая далеко. Саша, давай вылазь, холодно. Ну, я завтра работать, вылазь. Ну, я заплея. Ну, я понимаю, что он делать. э э будем, будем. А блядь.